Зная, как бы раньше металлист, да, эти люди, которые в команде работают, я бы уверен в том, что они чемпионат доиграют и сделают все, чтобы команда держалась на уровне. Я просто не, не знал, как поступят иностранцы, но видно, вот все-таки металлист создает семейную команду. Да, хоть и много иностранцев, но они нашли Эдмара, который является украинцем-бразильцем, который, наверное, находит контакт вот этот между футболистами. Это немаловажно. И у них не меняется, не часто меняется состав, уже он сбалансирован. И всегда мы же видели Кривбас, который был уже практически поставлен на нем крест, но они доиграли чемпионат, и они в конце в тройку вошли команд по количеству набранных очков там, за второй круг. Потому что сплочились. Видно вот эти вещи, там, удаление футболиста, какие-то проблемы. Если люди решили их вместе побороть, то вполне логично, что они, это добавляет им сил и какой-то стимул является в игре.